А спонсором данного ролика является самый надежный букмекер с широкой линейкой событий и высокими коэффициентами, компания 1 xb Также используйте мой промокод на 6500 рублей, ссылку я оставлю закрепленным в комментариях. Смотритель, будь осторожнее, так как данный объект может причинить тебе вред. Если что случится, без тебя мы никуда. Ты сам понимаешь это, я надеюсь. Ага, конечно. Зато как пускать меня ко всякой херне, которая меня убивает, жрет и тому подобное, да с радостью. Знаешь, дойди да ты куда подальше, доктор. Ага. Я еще в прошлый раз сказал, что не собираюсь... Больше никого допрашивать. Ясно? Конор, у тебя нет другого выхода. Тебе придется изучать аномалии во благо всего живого на планете Земля. Ох, боже мой, ладно, док, э, Но если эта херня меня съжжет, убьет или еще либо все это будет лежать только на твоих плечах. И я буду искренне... Надеяться, что совет опять примет против тебя хоть какие-то меры, я не знаю, тебя будет пускать сам к этим долбанным объектам. Не переживай, мы позаботимся о твоей безопасности, друг мой. Эм. Это. <с> Знаешь, когда я только зашел, я понял, что это полная жопа. Что это за фигня? Вы мне. Че это такое вообще? Как оно вообще может говорить? Что за... Конечно. Конечно. Ты такой... Что же интересно? Серьезно? Смотритель, начинай допрашивать объект. Не задавайте лишними вопросами. Ладно, М... Эм... Что ты вообще такое? Мы... что обычным людям никогда не понять. Мы организм. Мы есть все. Я им все сказано. И что это значит «мы есть все»? И почему у меня доктор приказал сидеть и не рыпаться? Ты меня видишь или нет? Я... Вот за херня вообще? Я думал, ты умнее. Будь проще. Мы единый коллектив. Все захваченные мной живые организмы. Являются одним целым со мной. Теперь понятно? Эх, наши доктора тоже работают всем коллективом. Да так хорошо, что у них нет времени, чтобы самим зайти и допросить. К примеру, тебя. Э, так у тебя вас получается словно, как у муравьев или пчел, коллективное мышление? Идиот. Сравниваешь нас с такой мелочью? Это ничто по сравнению с нашими способностями. Как коллективному разуму. Их способности ничто. Мы идеальный организм, который будет жить на Земле вечно. Когда захватим тело этого парниши, мы обязательно заразим им все остальное. Ты будешь хорошей частью нашего коллектива. Класс. Меня еще кусок мяса не называл идиотом. Ладно. Доктор, вы все внимательно слышали, меня ж он может просто завалить. У нас даже столика нету, как у нас было с другими объектами. Может, давай я отсюда выйду, а? Смотрите, таковы шансы, когда мы можем пообщаться с вирусом. Один на миллион. И если мы упустим свой шанс... Следующего раза может и не быть вовсе. Так что работай дальше и не ной. Знаешь, док, убить тебя мало. Ну ладно. Скажи, какие ты цели преследуешь? Захватить эту планету Земля. И что ты хочешь сделать с планетой Земля? Я просто хочу исцелить ее. В каком плане исцелить? Ты новый чумной доктор, да? Избавить ее от главного фактора уничтожения людей. Вы думаете, это я, вирус? Вы, глобашко, ошибаетесь. Вирус как раз таки вы. Вы охватили Землю, и корень всей проблемы можно немедленно устранить. О боже мой, а что случается с человеком, попавшим под ваш контроль? Человек теряет свою человечность. Он становится единым целым с нами. У него больше нет я, есть только мы. То есть человек теряет себя без возможности вернуть свое тело под контроль, правильно? Иными словами, да. А чем именно тебе не нравятся люди? Мы о, о тебе, что эпицентр инфекции Земли. Вас нужно искоренить, уничтожить, убить. Мы защитники Земли. Да, конечно. А вот представь, что ты остался один. Последний из всего коллективного разума. Что тогда? А? Вот мы тебя просто уничтожим и все? Никак не. Нас убить невозможно. Да в смысле тебя убить невозможно? В прямом. Мы есть везде. Мы есть вс. Нас убить невозможно. Убьете одного зараженного. На вот место придут двое. Убьете двоих. Придут четверо и так далее. А возможно ли использовать тебя в качестве помощи для всего человечества, а? Да. Как же нам это сделать? Выпусти нас. Ага. И вот, док, ты ожидал чего-то другого? Какого-то другого ответа? Я, конечно, понимаю, да, вы написали мне план, я его заучил. Но, боже мой. Ладно. Скажи мне, ты чего-то боишься? Нет. Любой живой организм под нашей властью, и ты даже не понимаешь, и не замечаешь, как ты под моими контролем. Что значит... Так, все док, я выхожу, ну нахер, это дело, иди разговаривай с ними сам. Моя жизнь крутится только вокруг каких-то конченых объектов типа Кэтр, которые меня постоянно убивают. Я не знаю даже, как они подпускают к себе меня. Смотритель, у тебя осталось всего-навсего пару вопросов, так что не ной и продолжи допрос. Ситуация под контролем. Ага, я вижу. Я вижу, как он смотрит на меня. Охрененный контроль. Боже мой, это что за... Это у него зубы? Почему у него... Части тела, как-то приклеены, это его рот? О боже мой... Ладно... Плоть... Или я, я даже не знаю, как тебя назвать... Кто тебя создал? Никто... Мы создали себя сами... А что тебя сдерживает, кроме нас? Столько привыкла к вам, что не желает от вас избавляться. Но она ваша мать, она уже осознала, что вы есть вирус. Я вот сейчас немножечко не понял. Ты общаешься с Землей? Нет, однако мы понимаем ее как никто другой. Э -э ладно, ладно, я ничему не удивлюсь. Теперь представь, что тебе дали полную свободу. Что ты будешь делать первым? Глупец, у нас уже есть свобода. Только вы этого не замечаете. Вот и все. Ну а если на данный момент вы освободите нас на этом участке, то мы незамедлимо примемся за операцию строявления Земли. Я так понимаю, эта операция закончится тем, чтобы убивать всех людей, и все? Нет. Мы станем единым целым. А есть ли у тебя симпатия к другим существам? Чувство – это одна из самых глупых вещей, которые люди для себя придумали. Любовь, страсть, все это чепуха, которой не было никогда. Мы все забыли, что такое настоящее чувство. Чувство – это физические ощущения человека. Такие как боль, зон и так далее. Знаешь, ты самый бесполезный и ненужный объект, вот честно. Какой ты смелый. Хотя учитывая, что ты пришел к нам и задаешь такие тупые вопросы. Ты не просто смелый, ты тупой. На самом деле меня сюда запихнули, и по-твоему, я бы пришел к такому вирусу, как ты? Или ты, я даже не знаю, ты вирус, зомби, мясо... Как ты думаешь, я бы задавал тебе эти ненужные вопросы, а? Это тебе они не нужны, а для всего человечества, для фонда они очень полезны. Из них мы можем понять, можем ли мы сопротивляться против этого вируса или же нет. А, ладно. И что значит для тебя жизнь? Жизнь – это осознание того, что человек дышит, что сердце бьется. Пока мы не захватываем ее, его, его организм, ты не представляешь, как приятно наблюдать за человеком, которого мы заразили. Он чувствует боль, затем его сердце останавливается, он делает последний вздох. И Отдает тело для нас. А боишься ли ты смерти? Смерть? Это тоже выдумка человека. Как таковой смерти не существует. Нам присуще умирать и рождаться. Однако мы никогда не умрем. Мы вечно будем жить. Так что же... Ладно, последний вопрос. Стоит ли говорить, что я надеюсь, что он мне не сожрет, бла-бла-бла. Но, док... Пожалуйста, подготовь охрану для любого случая его. Я не знаю. Короче, если он хоть что-нибудь сделает или попытается сделать со мной, пожалуйста, выведите меня целым на этот раз. Смотритель, задавай вопрос. Не тяни кота за яйца. А? Мой любимый вопрос. Ты знаешь о объекте 001 хоть что-нибудь? Хотя, я думаю, ты настолько тупой, что ни хрена не знаешь. Правда? Ты знаешь ответ на этот вопрос, не правда ли? А пока... а пока что... Довольно довольна с меня этих глупых вопросов. Я ответил на все нужные ваши вопросы. Благодаря тебе и тому, что живет внутри тебя. Мы сможем искоренить людской рот куда быстрее. Прими нас. Стань одним из нас. Будь нами. Я чую поветрие. Вы должны меня отвезти. Я должен вылечить это.